Всем привет! Вот теперь мы посмотрим, при какой погоде мы иногда строим печи. Вот начинается с того, что мы приехали в Салдомский район в музей болот. Значит, на улице жуткая метель. От ветра сейчас немножко утихло. Ну, вот, собственно, такие загоробы. Эта печь, которую будем вставить, вот так здесь замело, а там надо будет строить печь. к озеру это мимо а какому озеру к дальнему даже а -а -а. нет, ну, ну разворачивайся да. ну ладно, давай я вылезаю из камина а я Там одну левой, да? Ага. Че мы их вдвоем таскали? Не знаю. Веселее так. Вау! Монтана! Поехали! Поехали, Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Так, как -то не Так. ну Наверное, вот. стоит прикрутить, да? Ну Ну, это Подрезать? Yeah. Yeah. Окно правда. Я еще знаю, зачем стилю базать. А? Лучше смело не стереть. Металл неприятно хрустит ну раз пять семь так, так. вот теперь наверное движит вот здесь завервочку люблю колено лучше а там не Thank you. Отлично. А здесь... Чего здесь? Но ну, ровно 12. стоит, нет. да? Трос оставляем, да? Пока, да, сейчас поставим его в стригу. Привет! Не муфтв. Обматываем. А, да. у нас да, есть на нем герметик уже. А герметик здесь. Ну вот, если. Вот он квадратного сечения, базар пожалуйста. Uh -huh. а это, Покально А тогда он тот белый должен подойти. Ну вот можно базарь-то, можно суперсилом обматывать Я не так много ну, стоит а вот. вот вот, -вот. Сюда. Да. Сюда. А. Да. И все. проворачиваю. Угу. О, все, хорошо. Так. Может убрать пока не тянутся. здесь. Mm-hmm. Uh -huh. Готово. Держишь? Ага. Угу. Давай. Тоже подкармчиваем. А что Она же чугун конусом идет. Надо завести ее заранее. Готово. Да. Ну, да, сделать. Так, он создал. Готово. Готово. У нас по накону получился. Так она. Там нужна тряпка. Да. А под наклоном, да. Ее чуть вперед надо вытянуть. Да. Ну и поставили слишком далеко. Слава сразу? Я замол. Омня а все руки в гирми. Снимай. Перчатки. Вы любите меня. в Перчатки не работает да? в таких, это будет как-то крышкой налишь любишь мазать. У, -у, -у. нас будет каштановский. А Герметик хороший, он если выскочит, то не ну Почти. А он жесткий становится. А они все это находят. Так, ты здесь... Нет. А, я там. Угол близко пещи. Тебе. Какой угол? Вот этот ближе, чем вот этот. Угу, значит, вот так и. О, все. Ну, как-то так. Так. Хорошо, хорошо, 63, 63. Ну, Вот. И чуть-чуть ее от буквально вот я полтора. Есть. Все, теперь можно отмывать. Печка стоит. Отмывать? Отмывать? отмывать это. А тепленькая. Ну, конечно. А что она стала? Это что, это штука, что ли снимается Она снимается, и там можно даже трубу почистить. У нас теперь есть камин. Раньше у нас никогда камина не было, более такого красивого. Вот, друзей я видела камина, но они все были какие-то. Бежевые, маленькие, из них всегда выпадали кирпичи. А теперь у нас камень, почему? Просто камень для музея болот. Конечно, может быть это нос, что музей болот камень. Но надо же, чтобы посетители музея как-то обогревались. А сюда мы поставим разные изображения болотных жителей: журавлей, сов, лягушек. Будет очень здорово. И очень красивый кирпич как раз будет символизировать землю и болото. И спасибо вам огромное, у нас никогда такой красоты не было. И ребятишек вам можно привезти будет? Ребятишек можно привести, у нас экскурсии все бесплатные. Вот, и ребятишек у нас бывает много. Может быть нам удастся открыть музей болот, к дню водооболотных угодий 2 февраля. Может быть нет. Но к 1 мая мы откроемся точно, здесь будет экспозиция, вообще красота. Тут плазму повесим, там будет выставка наверху, там будет тепло везде. В дальнейшем наверху, поскольку теперь у нас добитые приборы есть, будут ночевать студенты, которые к нам приезжают на практику. Поставим там такие, как сундуки. В общем, помещение стало жилое и красивое. Была просто коробка. Спасибо вам. Очень приятно было работать. вас за Ну, Мы рады. Продолжала ожидание. Да, я, ну, нет, вообще они не оправдывалось. Я как-то даже не представляла такое. Я не представляла себе такое. Я не представляла себе, что бывают такие вьюшки. Я даже не знала, что такие бывают закрытые отверстия. Такие печки я даже таких и себе тоже не представляла. Вообще ничего не представила. Я думала то, что это ужасное топорное такое стоит. Любое оказалось очень красиво. Ну, теперь здесь будет тепло. Да, спасибо большое. Спасибо вам. <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> спасибо. Надеюсь, что еще вот мы все-таки сможем. Да, приглашайте и русскую пяичку. Еще утро, еще. Пичку. еще, еще. Русскую пяичку, пойдемте, конечно, поиграем с руси